Хотел бы узнать, Майкл, а что, по вашему мнению, означает психология? И как вы ее интерпретируете для себя? Что такое психология? Ну, это сложный вопрос, если отвечать с точки зрения там, энциклопедии и Но, опять же, для меня, да, это ключевое слово для меня. Я по-другому отношусь, хотя чуть ли не полвека я этим занимаюсь, действительно не полвека. Но меня интересует не психология, с точки зрения психологии, какое-то слово такое всем известное, затертое, а внутренний мир человека, как он думает. Вот это с точки зрения меня, как психолога, занимающегося этим вопросом. Меня даже не интересует ответы человека на вопрос, который я задаю. Меня интересует, как он трактует ту или иную ситуацию. Потому что вопросы это, ну, есть, скажем, Журналисты, они задают обычные вопросы, там, как, там, где это все есть, да, но меня интересует, как человек воспринимает эту информацию, и как он ее отдает потом в обратной связи, поэтому психология это внутренний мир человека, ну, так сказать, чтобы очень упрощенный.